Так, Саня, друзья, сильно обижается, вы ему пишете за зеленые штаны. А ну, Саня, свой отзыв, оставь людям. Я не хочу ничего оставлять. Скажи за зеленые штаны им. Скажи. А не надо ничего сказать, что я должен все выправдывать перед спину. Мне он не нравится, вони мне не підходят. Все, вопросы есть. Зеленые штаны. У него фишка такая, правильно, Саня? Фишка именно. Фишка. друзья как мы проверяем свиноматор? порослые или не порослые тех мы проверили или нет, врач проверил а эту я обещал вам показать как мы делаем музей. вот видно хорошо поросят это второй месяц после осеменения хряку сейчас сейчас сейчас а вот о, не хорошо видно. Вот. Вот то черные, то поросята. Вот, вот это поросята черные. Это второй месяц. Вот так мы проверяем, вернее, благодаря нашему ветврачу мы проверяем на поросность наших свиноматок. Всех проверили, кого покрывал ветврач, все покрытые. Кроме киевской генетики. Она ну, вроде бы сейчас начинает гулять, может покровенным искусство. Давай сюда, да. Вот пу пу пу пу пу пу пу пу пу пу пу пу пу пу пу пу пу Начали копать фундамент под перегородку. Каким образом обрезали центральный продол? Он у нас 10 сантиметров 10, толщина заливки центрального продола. И вот таким образом прокапываем полностью фундамент под перегородку. Ну, не сильно большой будем копать. На штык, да, Сань? Угу. Хватит на штычок. С Санькой мы тут, конечно, по-му дохались немножко. На потолку. Потому что тяжело. Особенно вот эта центральная часть. Ее там подпилы, все вырезы. То есть, сильно, ну, много проблем было. Поэтому не так все быстро получилось, как мы планировали. Ну, все сделали с Саней. Все нормально. То есть, по потолку мы полностью все сделали вот вот таким образом все получилось где-то какая-то щель там получилась мы ее пеной задули и потом еще будем <coughs> покрывать потолок чтобы весь аммиак и сырость не впитывало ОСБ но то уже совсем другая история друзья наши планы по поводу сарая что дальше планируем делать то есть спрашивают как будет то как будет то, как будет это кстати, мы закончили тот фронтон тоже сделали, ОСБ и вату 10 сантиметров, десятку туда утеплили, вот тот фронтон весь десяткой, тоже его сделали. То есть у нас сейчас по плану идет, фундамент мы зальем, постоит там день-два, потом мы заливаем, ой, говорю, заливаем, выкладываем перегородку, он у нас газоблок есть десятка на перегородку пойдет. Там будет котельня, там будет комната бытовка, где там переодеться, сесть, попить там чая, там знаю, руки помыть, там и канализация, поставим умывальник, кран будет с водой, то есть там все супер пупер выходит. Потом дальше, после перегородки, я просто последовательно с вам объясню. После перегородки получается, мы решили, ну, то есть я решил полюбасику метр сделать по низу плиткой. Плитку я не поклеюсь на профлист. То есть мы обложим десятку газоблок по низу в районе метра, прогоним по периметру и положим плиткой. Найду плитку недорого, по опту там, или не кондиции, что-то подешевле. И обложим плиткой так же, как у меня в том сарае. То есть решили по-любому плиткой сделать. А потом, когда обложим все это по периметру плиткой, в районе метра, сделаем, ну, будем, начнем делать перегородки. Перегородки у меня в голове уже есть, как будет, как будем варить, каким образом. Поэтому будем показывать тоже перегородки. Ну, а потом уже воду проведем, заведем сюда, сделаем разводку воды освещение это все мы сами сделаем это элементарно, единственное нам надо по отоплению, я возьму своего знакомого сварщика, который мне мангал варил кораблик и он мне поварит регистры и когда будут регистры уже висеть на плитке тогда я перегородки начну варить перегородки вот такая последовательность работы Вроде бы пока все рассказал. А так все показываем. Тут получается у нас вот э, траншея. Это перегородка. Здесь два жолоба. Вон труба выходит. Сань, покажи, где она. С этой стороны выходит труба на слив. Он где ногой он тянул, ну, да, мы ее закрыли тряпкой. Это раз труба жолоба. И вторая труба тоже жолоба. Сюда. Но мы здесь поставим тройник вот здесь тройник, пойдет канализация сюда, в комнату, вон, тройник уже, труба лежит, и пластиковые двери, это в комнату, тоже пойдет сюда в комнату, за перегородку, и здесь поставим умывальник, ну, обычные тюльпаны, воду проведем, холодная правда будет, так зимой руки помыть или что, это будет в этой комнате, а в этой о, отопление, котел, ну, может, дрова будем там вкладывать, то есть что-то такое. И еще, друзья, э, поступил мне заказ на полутуши, то есть подписчик заказал одного кабасика Пьетрен, чтобы я ему все сделал, ну, чтобы Андрюха ему все сделал, так как обычно, но не обрезать ни мясо, ни сало, а просто по хребту поделить тушу пополам, то есть сделать две полутуши, я так понимаю, они на двоих решили брать. Поэтому придется, <coughs> придется раньше чуть, чем я хотел, начнем уже забивать Петренов, Пускать на мясо Петренов. Поэтому первого, какого я там возьму, взвесим, узнаем, какой вес и остановим подсчет кормов. На том этапе, какой сейчас есть. Вот взвесим его и полутушами, взвесим и целиком на весах и узнаем, какой он целиком, и потом сколько выход по мясу, вот так. То есть, если он, к примеру, будет 150 килограмм целиком, а полутушами там 120 килограмм или 125. Ну, то есть, и так, и так, взвесим, узнаем. Это будет, ну, может, вот буквально там в течение недели, потому что мы там, я уже записался, Андрюхи, встал в очередь, сделаем подписчикам полутуши. Вот так, мне еще заказывают полутушами. По сараю все, думаю, рассказал. Колонку еще не приезжали бить. У нас еще ночами морозы. Поэтому приеду чуть позже. Вытяжки мы закрыли. Сверху пленками закрыто, пока не тянут. Окна пока эти не делаем, так как будем их все вытягивать, когда будем заливать с миксера железобетонного комбината. Бетон будем брать. Ну и так дальше. Будет очень хорошо. Сарай будет просто сказка. Просто, ну, не так все быстро. По затратам мы ничего не тратили. Все как есть, так и есть. На том этапе пока все так и держится. Кстати, осталось у нас почти 8 листов USB с того, что я покупал. Ну, пойдет там куда-то. И осталось 3 рулона ваты. Тоже куда-то пойдет. Здесь два и там лежат куски. Он там я вынес в бойни. То есть вот так. Поэтому по сараю, я думаю, все рассказал. Да, больше рассказывать особо нечего. И показывать. Мы здесь сделали то, что подшили у избишка это понятно все. Также мы здесь сделали полностью опоры. Опоры у нас забетонированы. Это несущие опоры на перегородке. Вот короткие. И на них мы продлили прямо под стропильную пару опора идет. И там захват сваренный такой, на которую ложатся эти стропильные пары. То есть, своеобразные фермы из бруса 150 на 50. Сделали. Ну, какие были. Здесь меньше поставили, но толстая стена. Здесь э, по толщину стена тоньше. То есть, какие были, и поставили. С головой хватает и тут, а плюс еще перегородка будет держать. Тоже как доп функция. Вот так. Санька за зеленые штаны вам объяснил. Не пишите ему за зеленые штаны, потому что начал читать и начал возбухать. Прокопали. Прокопали. И теперь будем заливать Санькой. Я думаю, нормально будет такой чисто символический да. фундамент для перегородки. Так, Пере... не Символически, Это хороший фундамент. Не, ну для перегородки пойдет. Боря. Для перегородки пойдет. Там спрашивали, хватает ли тут света в сарае. Ну вот, грубо говоря, солнце заходит у нас вечер уже. Хватает света, хватает с головой. Буду менять, делать ТО. Купил масло Toyota 5W30. Купил три паразитных ролика. На ремень буду менять. Это две шайбы на амортизаторы. Это у нас фильтр Lexus Toyota. Масляный. Тоже менять. И самое главное, к чему я это все веду, буду менять амортизаторы. Тут уже резинки поразбивала, и сам амортизатор уже заклиненный. Здесь вообще сильно бьет, ну то есть сейчас покажу примерно как. Вот видите резинка. Когда резинку разбила, амортизатор заклинил, а машина то прыгает и... Короче, заказал два амортизатора. Вот такие вот. Упаковка Toyota даются да. новые амортизаторы будут у меня будем пробовать откручивать старый говорят что проблема смотрел в интернете говорят проблема вот эту гайку раскрутить ну если что то вот ну попробую цыганским штилем открутить Просто открутить на ну, туда, загнать. Вот получается. Да, он не фига уже все замкнутый походу и разбил оттуда туда он полностью сейчас будем все менять тут тут все нормально ну я короче решил пару взять они по тысячу каяба 1700 по моему 50 гривен один и поменяем сразу колодки еще в пределах нормы а так, и будем делать замен С двух сторон. Вот, поменял, все тут, а, резинки поменял, та резинка тут, а, чашка, резинка, потом еще чашечка, которая распирает тут внутри резинку в раме. Короче, четко получилось все. И внизу тоже все чики-пики получилось амортизатор стоит на вторую сторону все подкручивалось легко я бы не сказал проблем я даже не брал те ключи он своими саундэпия а тут конечно поразбивала резинки вообще вон, вот так вот ну поразбивало. а вот чашка новая которая идет в резинку а это что от нее осталось старое? Это цоколого. То есть вот так. Все ставлю колесо и буду вторую сторону менять.